Первый закон ⁇ это закон Луны. Луна говорит, Луна правит нашим умом, и наш ум, он творит реальность вокруг нас. Все, что мы вокруг себя видим, это следствие нашего мышления. Поэтому человек должен следить за своим умом, должен контролировать свои мысли, и все, о чем мы говорили вчера, собственно, связано, это связано с этим первым законом. То есть, следуя этому закону, человек может организовать стабильность на всех уровнях своей жизни. Но при этом нужно следовать остальным семи законам, остальным шести законам. То есть это первое, это первый. Второй закон говорит о том, что мы должны уважать свое время. Уважать свое время, что значит уважать свое время? Значит ценить каждую минуту своей жизни и понимать, чего я хочу в конце концов. Как пока человек не не понимает, чего он хочет, э, он будет жить в соответствии с тем прописанным сценарием, который мы можем, собственно, прочитать в натальной карте. Я могу вам сказать, что из моего опыта часто люди, которые эм, занимаются интенсивное саморазвитием, они, приходя на консультацию, бывают у меня такие, у них смотришь, вот идет сложный период, но, по сути, в жизни особо ничего не проявляется, какой-то негатив. Потому что они эм, вышли, ну... До какой-то степени боятся, что на 100% невозможно уйти от судьбы, но над судьбой стали достаточно высоко. Поэтому по натальной карте сложно прочитать, что у них в жизни будет происходить, так как, конечно, предрасположенность мы видим, но в конкретном виде, как это будет проявляться, насколько это будет сильно проявляться, очень сложно сказать. Поэтому вот эти законы, которые сейчас мы просматриваем, это законы планет. Понимая эти законы, понимая природу каждой планеты, мы можем привести свою жизнь в полный баланс и второй закон это закон солнца уважение времени и движение к целям уважать время значит понимать чего чего ты хочешь и только тогда когда ты очень четко понимаешь, чего ты хочешь ты можешь двигаться к этому и эм, не распылять свое сознание на то что тебе не нужно таким образом мы можем проявить как бы доказать времени что мы его уважаем Третий закон – это закон решительности и уверенности. Пока человек не решителен и не уверен в себе, постоянно сомневается во всем и не действует, он тоже ничего не сможет достичь. Это говорит о том, что контакт с Марсом очень слабый, и для того, чтобы что-либо реализовать, человеку нужно развить этот контакт или установить его с энергией Марса. Поэтому здесь э, есть и физические принципы, допустим, занятия спортом могут установить этот контакт. И также есть другие способы, которые называются Яги, да, э, Дева-Яги, о котором мы говорили, методы гармонизации планет. Они, э, их можно изучить на курсе астрологии, кто хочет более глубоко это понять. Вот, закон номер четыре – это закон Меркурия, закон образования. Веды описывают, что личность, личность человека называли раньше Арий. Арий буквально значит человек, который стремится постоянно к развитию и росту. От корня ар значит рост и развитие. И вот человек, который всегда постигает что-то, повышает уровень своего сознания, вот как, допустим, в школе, да, мы с самого детства мы изучаем что-то. Но потом, когда заканчивается школа, университет, мы перестаем это делать и... Происходит некая статичная жизнь, деградация происходит. Поэтому закон Меркурия говорит, что для успешности и стабильности мы всегда должны повышать уровень своей квалификации, уровень своей осознанности и расширять свое сознание. Пятый закон говорит о том, что человек должен следовать законам и знать их. Поэтому невозможно... Следовать законам не знаю их, и Юпитер это как раз представитель законов. Закон нравственности почему написано? Потому что следовать законам значит быть нравственным человеком во всех уровнях. И также закон Юпитера, так как Юпитер это защитники, это сила, которая помогает нам в жизни, скажем, держит нас в жизни на плаву, защищает от каких-либо проблем, то для того, чтобы получить эту поддержку от Юпитера, человек должен, кроме того, что он должен знать законы, он должен еще э, применять эти законы в жизни или применять знания, которые он получает в своей жизни. То есть Юпитер он как гуру учит нас правильному мышлению и э, правильным действиям. Поэтому принятие высшего авторитета – и исследование законом следование знаний исследование мудрости является основополагающим фактором именно веды почему у ведах например есть такой принцип что каждый человек должен принять духовного учителя потому что мы учимся наш ум способен концентрироваться на достижении целей тогда, когда мы видим перед собой живой пример достижения этих целей. Если живого примера достижения цели нету, то мы никогда не будем к нему стремиться. Поэтому Юпитер это некий, как мы вчера говорили, камертон такой, который настраивает наш ум на достижение. Поэтому человек очень важен для него, чтобы был у него какой-то живой пример, за которым он хочет идти. Будь то в бизнесе, будь то в, духов, в духовной жизни, будь то в каких-то других направлениях всегда нужен учитель. Юпитер говорит, что человек должен уважать знания старших и следовать за ними. И Венера говорит о том, что мы должны простраивать в себе, учиться правильно взаимодействовать с людьми, потому что пока у нас нет правильных взаимоотношений, когда мы, пока у нас есть какие-то конфликты или негативный опыт во взаимоотношениях, мы никогда не сможем быть гармоничными. И также каждый человек должен в себе развивать творческую силу. Он должен становиться более осознанным, более творческим, что-то уметь, учиться гибко мыслить. Это все сила Венеры. И седьмой закон ⁇ это закон дисциплины, э, говорящий о том, что... Способность человека достигать чего-либо в жизни, успеха, стабильности, самореализации, понимания своего предназначения возможно только тогда, когда человек способен контролировать свои чувства, способен себя дисциплинировать и направлять свои усилия на какую-то цель. И таким образом, следуя вот этим семи законам, человек может установить контакт с основными семи планетами, если этот контакт установлен, то все планеты будут влиять хорошо. А если все планеты влияют хорошо, значит в жизни полная гармония и стабильность. Например, если мы говорим о такой теме, как предназначение, то предназначение оно раскрывается человеку изнутри тогда, когда человек готов. Для того, чтобы человек был готов, ему очень важно в жизни сформировать правильный баланс, чтобы в жизни был баланс чтобы не было каких-то проблем, которые отвлекали бы его внимание от реализации этого предназначения. И именно следование этим законам способствует очищению, которое приводит и к пониманию предназначения, самореализации и гармонии, и, в общем, всему, что нам нужно, всему, к чему мы стремимся.